Угу. О а первородные все, отделитесь Знак уважения, остановитесь Ради небес, от земли откажитесь Христос воскрес, умирать не стыдитесь Эти стихи для меня откровения Пусть не для глаз, это школа смирения но в день воскресный и в праздничный час Радует душу нехитрый рассказ. Пока мы дышим, будем ждать Самим неведомого чуда, нам приходящего оттуда, Куда и нам не миновать. Пока мы дышим, будем ждать. Не бойся смерти, не бойся осквернений, Бойся лишь одного потерять смирение. Душа Христа весь ад в себе вмещает и соболезнует о нем и вольно на земле страдают не унывают потому что знает что никого не потеряет угу. еще парочку. Кто выбрался из плена, убил египтянина, и море видит по колено, готовься к знанию. Оно случится, чтобы родник твоей души стал чище, чем слеза младенца. Готовься, ты бог, не души. Так до расцвета, и может быть на много лета, ты не спеши, особенно не по на повороте, узнай души, и так пустыне перейдете». Простите за ошибки. Если пользоваться от стихов, если слушать, не готов. Не готов меняться, стоит распинаться. Видимо, не стоит. Каждый при своем. Не, видимо же стоит. Жить не устаем. Это порождение самой течет, как выдох, Не могу без чтения. Мой ангел ищет выход. Пробовал, серьезно, завязать и не писать. Иногда мне можно тишину посозерцать. Я не предпочту. Ни тишины, ни войны, только бы Христу не делать больше вольно. Вслед за Петром, и я у повторю, куда ведешь ты, Господи, и я иду. Рэп на коленке. информационных застенках в нашу зиму.